Представьте себе, что существует продукт, употребляя который вместе с основной пищей или в качестве напитка вы могли бы предотвратить или вылечить заболевание печени. Очистить вашу кровь, растворить камни в почках, сбросить лишний вес, очистить кожу, устранить прыщи, снизить высокое давление, а также вылечить анемию, снизить уровень холестерина в крови уменьшить проблемы с пищеварением, и все это и многое другое без побочных эффектов. А ведь все эти полезные свойства присущи хорошо знакомому нам одуванчику. Одуванчик использовали для лечения гепатита, камней в почках, цирроза печени. Также он полезен людям, которые страдают анемией. Полезные свойства одуванчика используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Одуванчик способствует в работе пищеварительной системы, стимулируя выработку желчи. Вещества, содержащиеся в этом растении, улучшают всасывание кальция и оказывают благотворное влияние на уровень сахара в крови. А значит, одуванчик может применяться в лечении сахарного диабета. Листья и корень одуванчика используют для лечения изжоги и расстройства желудка одуванчик отлично подходит для снижения отечности, вздутия живота и задержки жидкости в организме. Кстати, он снижает высокое давление. добавок ко всему одуванчик обладает антибактериальными свойствами. Сок из стеблей или корней одуванчика обладает лечебными свойствами, он может избавлять от бородавок. Травники давно считают, что одуванчик помогает при артрозе, артрите и остеохондрозе. Важно, что он не снимает боль, а устраняет саму причину заболевания. Обезболивающий эффект от применения забетин уже через несколько дней. Но чтобы закрепить результат, потребуется несколько дней. Также ученые установили вещество, которое запускает репарацию тараксоцин – как известно, в одуванчике это вещество содержится в изобилии, поэтому сегодня для лечения суставов одуванчик подходит наилучшим образом. В России на его основе изготавливается несколько препаратов для лечения суставов. Смотря на массу полезных свойств, одуванчик, как и любое лекарственное средство, имеет противопоказания к применению, и в некоторых случаях его не стоит использовать. В частности, отвары из одуванчиков не рекомендуется применять людям, склонным к расстройствам желудка, а также лучше воздержаться от него тем, у кого повышенная кислотность желудка. Цветки одуванчика противопоказаны также людям, страдающих аллергии на пыльцу. Видео несет информативный характер и не призывает к действию. Если вам понравилась информация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчики, и тогда вам будет приходить уведомление о новых выпусках видео. До новых встреч, всем крепкого здоровья!